Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, в моих ритуалах, заговорах иногда проскакивает определенное слово – тетраграмматон. И я, поскольку решила в ближайшее время подарить вам ритуал, связанный именно с этой силой, и не хочу занимать половину времени ритуала рассказом о том, что такое, что означает сие слово. Я решила отдельно снять небольшую лекцию и объяснить вам значение этого слова. Ну, говорите о могуйках, которые Пытаются обсудить мои работы, я считаю, нецелесообразным, потому что мне помнится одна больная особа, которая сказала, что Хусроевой делать больше нечего, как придумывать какого-то тетраграмматона. Но человек, который понятия не имеет даже, то есть не знает даже самые такие элементарные азы магии, о чем говорить с этим человеком. Дело сейчас не в, нё, в ней, то есть не в этой бабе, и не о ней мы говорим. Просто поскольку я решила вам снять такой ролик, показать, то я считаю, нужно посвятить отдельную лекцию и объяснить нам всем, что такое тетраграмматон. Вы знаете, сколько новых понятий сколько новых терминов я это у меня ГИСИ тут играется, я вывела да, на обсуждение и на суд публики, да и определенные термины, которые вроде бы знакомы нам всем, но истолковываются неправильно. В мире очень много или противоречивой информации, или неправильной информации. Ну, тот же самый дьявол, Сатана, Люцифер, который почему-то представлялся одной и той же силой во многих священных, так называемых книгах. Вот если вы посмотрите диволическое древо, мою лекцию, там все встанет на свои места. Все встанет на свои места настолько, что, как бы, говорить тут больше не о чем не останется пробела. Я, с одной стороны, горжусь тем, что меня выбрали для того, чтобы я раскрывала многие тайные, тайные знания, которые доселе были неизвестны. С другой стороны, как любой первопроходец, принимаю и принимала удары на себя – если помните, я вам говорила, что испытание ведьмы все-таки до 40 лет, а после начинается более умеренная и спокойная жизнь, и вы это увидели. Что даже те люди, которые со мной враждавали, они просто поняли, что нет смысла. Нет смысла, потому что я ничего плохого не делаю ни миру, ни людям, ни им. У них все-таки открылись глаза, и они поняли, что воевать против сил. Бесполезно, лучше с силами дружить. И я рада, что это огромное количество информации было отдано миру. Единственный пробел и единственный минус в этом в том, что многие люди, узнав у меня очень много да, запретных тем, то есть я раскрыла, Скобки, я показала очень-очень многое то, что веками люди не, не знали, откуда это берется, что это. Я это открыла. Я открыла этот занавес и показала очень многое, что было за семью замками закрыто, и было дано знать очень мало кому. И когда пришли люди на мой канал, и они пришли многие с мечтой поменять свою жизнь. Многие пришли с мечтой обучаться и прочее. Они же привыкли, что там есть всякие школы магии и прочее. И поняв, что я совершенно не одобряю эту идею, вы знаете, если бы я хотела открыть какую-то школу обучения, я сейчас была бы миллионером. Вот просто их, просто обучать, просто одобрять их желание быть ведьмами. Кто обычно держит зло на меня и со временем открывается это зло, этот нарыв? Люди, которые мечтали быть, как я. Когда ты э, на простом языке, на очень понятном, доступном языке объясняешь очень сложные вещи, которые тысячелетиями человечество не знало и не понимало, или имело об этом неправильную информацию или противоречивую информацию, то люди, которые приходят и слышат это, им почему-то кажется, что э, ну, они уже поняли всю суть. Они забывают первоисточник, они забывают, от кого они узнали. Это не имеет уже никакого значения. Главное, они узнали, постигли это. И почему бы им тоже, вот, например, какие-нибудь заговоры не создавать? Они не понимают, что заговоры – это некрасивый стих. Быть может, кто-нибудь создает, «может», Точнее, написать заговор красивее, чем я произношу. Но он не рабочий, потому что, чтобы создать заговор, нужно знать вот полностью, знаете, первоисточник, понимать. Знать э, слова ключи знать замок этого заговора, знать, где, какое слово можно соединять. Есть заговоры, в которых не, не должно быть э, слова «не». Есть заговоры, в которых не должно быть какого-то определенного слова, потому что Вселенная по-разному слышат, смотря, с чем вы обращаетесь. Я всегда говорю людям, например, благодарить Вселенную нужно такими словами. Благодарю, что у меня есть дом. Благодарю, что я сыта. Благодарю, что э, я живу в достатке. «благодарю, что я здорова». Вот эти слова. А если вы будете говорить «благодарю, что, у меня, что я не на улице», «благодарю, что я не голодаю», «благодарю, что я не, не бедная», да? «благодарю, что я не нуждаюсь», вот эти «не-не» не вселенная в этом случае не услышат. И получится, что вы благодарите вселенную за то, что вы голодная, на улице, без денег и так далее. Понимаете? Вот есть такие тонкости, которые э, сейчас побегут. Вот, ой, а вот в этом заговоре есть «не». В этом заговоре можно. Есть словосочетание, где можно слово «не», артикул, то есть э, ставку вот это «не» э, ставить. Есть заговоры, где нельзя, если поставить слово «не», э, случится обратный, обратный эффект. Я понимаю, у людей есть тайны, скрытые желания сродни шизофрении и колдовать. Всем хочется колдовать, всем хочется лезть в магию. И когда ты не одобряешь это, когда ты пытаешься людей от этого оградить, те, которые вчера тебя благодарили, сегодня могут возненавидеть тебя всей душой. И иногда бывает настолько смешно, что человек даже не замечает со стороны, насколько он скверно выглядит, когда он вчера буквально благодарил судьбу, что встретил меня, и спасибо вам огромное, и все такое, и вся моя жизнь изменилась. А потом резко говорит, вот у меня там кто-то открыл дар, я вот буду писать заговоры. И не просто начинать тебя ненавидеть, а просто одержимость начинается, одержимость как можно больше грязи лить, как можно обнулить тебя, просто смотришь и ты понимаешь, с таким остервенением человек тебя просто пытается вот просто изничтожить. Тот человек, который буквально там недель две назад благодарил. А чего это происходит? Дорогие друзья, это игра с демонами. Человек, который приходит на мой канал, Человек, который берет мои книги, читает, все доступно, все понятно. Ему кажется так. Я тоже так могу. Что здесь сложного вообще? Что здесь сложного? Смотри, обычным языком объяснено, но вы не понимаете, что... Это я умею, знаю и могу обычным языком объяснять, потому что все гениальное просто. Человек, который объясняет такими непонятными терминами, знаете, путем контрибуции, константации и, и э, путем сложения электората через э, контрибуцию и константацию. И вот вы вот думаете, то да, что же он говорит? Вроде как там сказано, да? хрена хрена не понял, но было очень интересно. Когда человек говорит сложным языком, он пытается показаться умным. Когда человек говорит простым языком, объясняет очень сложные вещи, у этого человека есть ум, есть разум, он умеет анализировать, ему дано, ему открываются некоторые сферы. Это должно быть открыто. Вы можете читать книгу 20 раз и не особо понять, в чем смысл вообще. Но пройдут годы, вы снова эту книгу возьмете прочитать. Помните, Чехов? Как нам в школе говорили, если хотите поскучать, читайте Чехова. Это говорили не очень разумные учителя. Чехов был очень скучен нам, очень непонятен, очень далекий для нас, когда нам было 15 лет. Но Чехов стал очень понятным, просто буквально открытой книгой. Мы думаем, как же мы не понимали его. Он же говорит очень, очень такие повседневные вещи, жизненные вещи, и говорит он на простом языке. Но потому что мы, нам было тогда 15, а сейчас нам 30. Естественно, мы поменялись. Понятное дело, что теперь мы взрослее, умнее, у нас мозг, интеллект работает намного лучше, чем 15 лет. И мы уже поняли Чехова. Вот то же самое. Надо достичь определенного уровня, чтобы понять. Когда я объясняю очень сложные вещи, простым языком. Людям кажется, это же, как это? Я тоже могу сейчас где-нибудь взять лекцию, объяснить, чем она лучше меня. И человек понимает, что прийти к Хосроевой и сказать, я тоже хочу быть ведьмой, это опасно, потому что она поставит на место. Вот смотрите, приходит человек, умирает человек. Проблема в жизни. Страшная вещь. Умирает. Сделали на смерть. Вот просто видно, человек умирает. Ты человека ставишь на место, поднимаешь, возвращаешься к жизни, все, человек пошел. Это как знаете, с наркоманией. Когда они приходят, я всегда говорю: наркоман не тот, кто попробовал, тот, который вернулся. Вот если человек совершил эту ошибку и вышел, честь и хвала ему, он понял, что это. Могила это дно, это, <смех> это болото это не мое. Он сделал глупость, а тот, который вернулся, еще раз вернулся, вот он уже принадлежит вот этому болоту. Так вот, вот его подняли на ноги врачи, укололи, вернули к жизни, почистили кровь, все такое. Все, он нормально себя чувствует, он думает. Пойду еще раз попробую, почему бы нет? Это же так легко делается, потом приду обратно, выйду, да ничего страшного, не понимая, что чем чаще он будет возвращаться и выходить из этого состояния, тем изношеннее будет организм, в итоге он просто сдастся и, и умрет. Рано или поздно они долго не живут, потому что ну, они убивают свой организм изнутри, гниет организм, уничтожается. То же самое здесь. Ты поднимаешь человека, у него есть скрытые тайные мысли. Для чего приходят на мой канал? Многие приходили на мой канал, потому что на других каналах им сказали, что они могут обучаться магии. Друзья мои, когда вы приходите к человеку, ему нечего сказать, вам он говорит, «Ты ведьма, ты черная ведьма, поэтому ты расплачиваешься», всякую ересь. Или говорит, "Открою у тебя дар». Потому что это очень востребовано, потому что каждая серая бабенка хочет быть яркой женщиной вамп, которая подчиняет мужиков и весь мир. Открытие дара. Как можно это открывать? Это все равно, как научить дышать. Это есть, это передается с поколения в поколение. Даже если человек из детского дома и не знает своих родных близких, но она становится ведьмой и сильной ведьмой. Значит, у нее в поколении это было. Нету просто с воздуха, не существует. Бывает, что через несколько поколений человек не знает это, не слышала, не знает, что там кто-то был. Но она умеет. Это тоже не просто пришло, это, это было в ее крови, в генетике, в поколении это существовало. Просто она не знала об этом, но ей это дано. Так вот, друзья мои, почему чаще всего от бабушки передается эта сила? Даром не называйте. Это сила, знание. Это не дар. Дар то, что даром отдаются, а мы за это платим. Хотя мы и не просили. От бабушки не задумывались? Потому что бабушка-то практически, вот, тебе исполняется сколько? 10-15 лет бабушка уже уходит. Бабушка или прабабушка? Как же ты успеешь что-либо делать, если передастся от матери? Ты ж не будешь сидеть ждать, как бедный Чарльз ждет и ждет, и не дождется, пока копыта откинет Елизавета, чтобы занять трон. Хотя обещал, что не займет, а что-то сейчас захотелось ему. Смотрите, ему уже под 80, а мать еще живая. Так вот, если от матери передастся да, это сила, когда она будет обучаться? То есть, когда она начнет помогать, вот мать еще жива, ей уже 70, и мать еще жива, и вот, вот мать ушла, и ей вот там в 70 лет передали какую-то силу. Смысл есть в этом? Нет. Сила передается в детстве, с малых лет. Моя прабабушка, когда умерла, я была во втором классе. Где-то так примерно. Сейчас даже точный второй класс, да, второй, третий класс вот в этом времени. С того времени у меня начались эти странности, постепенно, постепенно. Мои все одноклассники знали, что рано или поздно я вот кем-то стану таким. И никто из них ни разу не удивился, увидев, например, мой YouTube-канал, увидев там мои фотографии. У меня одноклассница только сказала, ты знаешь, я знала, что этим закончится. Я говорю, что именно? Она кидает мне фотографию мою. Я говорю, я знала, что этим закончится. Хотя я говорила, что я не хочу этого, я хочу жить обычной жизнью. Я рассказывала о своем детстве, о своих предках, как-нибудь еще поговорим. Так вот, друзья мои, силы открывают это, то есть дают это после бабушки, прабабушки. Эта сущность родовая переходит к тебе со своим тысячелетним опытом, и ты с малых лет начинаешь закаляться. Они учат тебя, они тебя ожесточают, усиливают. Они дают тебе возможность встретить наставников на своем пути, которые тебе дадут там возможность узнать новые направления. Ты сама становишься. Тебе открываются и открываются эти рубежи, и ты изучаешь и узнаешь. Но никто никогда в жизни не может ни у кого никакой дар открыть в 50 лет, 40 лет. Какой смысл силам в 50 лет человеку дать силу? Задумайтесь об этом. Какой им смысл одной ногой в могиле? Извините за выражение. Это реальность. У тебя уже идет клонится к закату. Твои самые лучшие годы прошли. Так вот, лучшие годы даются для того, чтобы тебя закалять, обучать и привести к зрелые годы уже, как сделать из себя из тебя зрелого мастера. Смысл, силам открывать у тебя что-либо в 60 лет. И вот я просто сейчас... Вначале выскажусь, да, а потом перейдем, потому что здесь объяснение не так уж долгое, на самом деле, касаемо тетраграмматона. Так вот, дорогие мои друзья, для того, чтобы на доступном языке, на простом языке объяснить очень сложные вещи, нужно иметь эту силу. Нужно иметь это дарование, не дар, а дарование, скажем так. Тебе должно быть дано. Тебе мироздание должно открыть эти секреты, эти тайны. Только в этом случае ты можешь очень на простом, на доступном, понятном языке объяснять то, что другие люди тысячелетиями не могли объяснить, ни, ни на каком языке раскрыть, понять до конца и так далее. И потому не нужно меня ненавидеть. Если вас кто-либо открыл великий дар, и вы радуетесь, Покажите мне хоть одного человека, который посетил какие-то школы магии, у которого какие-то великие ведьмы открыли какой-то дар, и после этого этот человек прославился, помогал всем и так далее. Покажите мне такого человека. Нет таких людей. Нету. Это просто отмывание денег. Это, понимаете, как... Кого-то признать ведьмой, потом начать якобы обучать, продавать ему там какие-то травы, карты, свечи и так далее, это держать человека в зависимости от себя, зарабатывать на нем, на этом человеке. Вот в чем дело. И на вас просто зарабатывают. Кроме всего прочего, вы играете в игры с демонами. Если вы пришли и назвали себя ведьмой, у вас будет судьба ведьмы, но у вас нет ни защиты ведьмы. Не знаний ведьмы, вам ничего не открыто, вам всего лишь сказали, ты ведьма. Вот как одели на тебя, например, солдатскую фуфайку и сказали, вот вперед из песни, ты э, теперь солдат. А ты вышла, ты стрелять не умеешь, ты ничего в жизни оружия не держала в руках, ты не знаешь, что делать. Но ты сказала, я солдат, я вот пришла, я воюю, я у меня такой опыт. Все, давай вперед, кинули тебя, иди воюй, давай. И тебя убьют в первом же бою, потому что ты не подготовлен. Знать не знаешь, но ты назвался солдатом. То же самое здесь. Ты назвалась ведьмой? Пожалуйста, будь любезна, судьбу ведьмы возьми на себя. Но ты сможешь вылезти? Нет. Игра с демонами. Я сколько раз объясняла и говорила. Это желание уберечь вас. Мне абсолютно без разницы, кто вам что, знаете, там... Какие дары я открою? Кстати, наверное, я отдельно сниму про тетраграмматон. Я извиняюсь, да. Я думаю, что здесь я именно эту лекцию сниму, потому что это очень важная тема. А потом вот отдельно сниму. Я не слежу за вашей жизнью. Я знать не знаю. Вы просили, я вам помогла. Вы были благодарны, да. Вы были довольны, да. Все на этом. До свидания. Ненавидеть человека за то, что она вас не признает ведьму – это самое последнее просто паскудство на самом деле. Хочешь быть ведьмой – будь ею! Зачем вы хотите моего одобрения? Я никогда в жизни никому не ходила и говорила, вот я ведьма или нет, вот я тебя ненавижу, потому что ты меня ведьмой не называешь. И мне плевать было вообще. Я своим, своими работами, я своей жизнью – я всем своим естеством доказала, кто я есть. Мне было не нужно вообще чье-то одобрение, понимаете, со стороны. А если вы меня начинаете ненавидеть за то, что я не, не увидела вас в ведьму, за то, что я говорю, что ведьмами рождаются и невозможно никакой дар нигде ни у кого открыть, как может кто-то, <связычный> только боги могут открыть вас, это дарование, эту силу. А человек не Бог, как может человек вас открыть? дар ведьм объясните мне человек смертный человек которому его-то душа не принадлежит ему он вашей душе как может открыть какие-то новые технологии какие-то новые там не знаю потаенные углы и дарование вы хотите быть ведьмами так будьте ими не надо обливать дерьмом человека, вы выглядите грязно со стороны, если вы только вчера говорили спасибо, а сегодня совсем по-другому. Понимаете, вы уже в глазах людей выглядите несерьезно. Придумывать заговоры, сочинять заговоры – это не создавать. Сочинять, придумывать, выдумывать можно что угодно. Мне отправляли некоторые люди, вот смотрите, я написала заговор. Очень красивый стих. Еката, ты плывешь по небесам черным, когда луна кровавая восходит и так далее. Я говорю дорогая моя, очень красивый стих ты можешь просто стать мистическим поэтом и издать свой сборник мистических стихов очень приятно красиво звучит, но это не заговор. это не за... заговор, это чтобы помогло мне это не красивые слова. Я сегодня выставлю на простонародном языке просто, на языке простолюдинов, можно сказать, заговор. Совершенно без каких-то там красивых слов и выражений. Но он, этот заговор, тысячелетиями спасал жизни. Я выставлю сегодня, чуть позже. Надеюсь, у меня будет время и силы. Он должен помогать. Вы когда идете покупать лекарства, вы говорите: вот дайте мне там лекарство какое-то, ну не знаю, антибиотик, например, да, или, или какой-нибудь что-нибудь еще, дайте там от головной боли, оно должно вам помогать. Не должно быть красивых фантиков, сверкающих там, с цветомузыкой, еще что-нибудь. Оно должно вам помогать, это то, что вы покупаете, понимаете? Не для красоты вы берете, а чтобы оно вам помогало. То же самое заговор. Если кому кажется, что да я могу еще красивее выдумать, чем Хосроева. Можете, я вообще не сомневаюсь. Вы можете посмотреть красивые лекции, там, прочитать, перечитать, конспектировать, пересказывать. Да, но это из вас не сделает ведьму. Я могу купить, не знаю, парикмахерские там какие-то инструменты, выложить, показать прочитать, очень, очень правильно, конкретно рассказать, как нужно красить волосы. Как... Вот у меня есть очень много друзей парикмахеров, стилистов. Я могу у них спросить вообще, как это делается, как, как красить таким образом, чтобы, э, ну, например, сначала красят заднюю часть волос, потом впереди, потому что задняя часть до, дольше берется. Надо сначала там красить. Вы в курсе дела? Я могу это прекрасно пересказать. Никаких проблем. Но это из меня парикмахера не сделает. Понимаете, в чем дело? Не надо меня ненавидеть из-за того, что я пыталась вас оберегать от демонических игр. Это как казино, она вас потянет туда. Один раз что-нибудь получится, второй раз, а потом вы не вылезете. Я знаю людей, которые играли в магию. Была одна женщина, не буду называть ее, откуда она, из какой страны. Она пришла ко мне, у них были очень страшные проблемы, преследовали мужа, и вообще у них было очень плохо. Там одна женщина просто сделала на всю семью, они были партнеры по бизнесу. Одним словом, муж не желает того, собственно говоря, его как бы вынудили, напугали, и он пошел, ну, подставил этого человека, можно сказать. Да, он был неправ, поэтому это порча и сработала. Эта женщина сама умерла уже, и все такое, годы прошли, а все хуже и хуже, потому что этот парень покончил с собой за них. Она пришла, умоляла, просила, я помогла ей. Я помогла ей, я вернула ее к жизни, муж начал жить, я сказала, как идти, как помириться с этим родом, что делать. Они купили квартиру, они купили квартиру в Закавказе и отдали его детям у них была такая возможность они купили в этом районе скажем так там купить квартиру где-то 700 тысяч 800 тысяч можно трехкомнатную квартиру купить это невеликие деньги но они пошли на этот шаг проходит некоторое время и я вот на классниках вижу ее фотографию я вижу ее фотографию алтарь какие-то атрибуты я сначала не совсем поняла я ей пишу я говорю Гюльнас у меня вот даже имя называю потому что ну, можно уже назвать. Я говорю, честно говорю, я вообще не могу понять, чем ты занимаешься вообще. Она вообще понятия не имела о магии. Когда она пришла ко мне, она тряслась, она боялась всего, она, пони... она ничего не знала про магию. Как это делать, что делать. ходила к одной женщине, то сказал друг. Я говорю, что происходит вообще? Она говорит, ну, просто я это... Ходила к одной женщине, она у меня дар открыла. Я говорю, какой дар тебе, тебе открыли? Ты о чем вообще сейчас говоришь-то? Ну, она сказала, что вот я ведьма там, и вот она у меня открыла дар. Я начала ей объяснять. Я говорю, ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Ты играешь с огнем. Ты лезешь в такие дебри, которые. Она мне заблокировала. Потом мне пишет женщина, которая была, то есть общий друг, да, общий знакомый, который, собственно, и сказала ей обо мне. Он говорит, вы знаете, какие ужасные вещи она делает? Она начала, значит, какие-то порчи брать, делать, есть одна работница в морге, она ей деньги дает, та, значит, берет фотографии скомканные и сует, значит, в гортань мертвеца. Ну, после того, как человека подготовили к похоронам, все он утром должен родственники забрать. Она идет, значит, ту фотографию скомканы людей, которых заказали. Она, значит, туда сует, но ну, кто будет лезть, в гортань мертвецу и смотреть, что там есть. И вместе с мертвым хоронит, в общем, порчи, и все такое. На тот момент еще не было WhatsApp, все, пока по телефону общались, я ей написала смс. Я говорю: тебя последний раз предупреждаю. Ты делаешь очень страшные вещи, не имея ни знаний, ни разрешения, ни каких-либо защит. Я говорю, ты делаешь очень страшные вещи. Она мне грубо ответила, я сама решу, что мне делать. Потом мне сказали, что она строит трехэтажный дом рядом с Москвой, с мужем. Ну, естественно, она такие... И знаешь, что самое интересное? Вначале у нее получалось. Потому что вот эти демонические силы, именно здесь они не любят, когда человек идет в магию за деньги. А эти люди идут за деньги. Почему? Они говорят, я хочу, у меня дар, я хочу помочь людям. У них есть несколько желаний. Первое – слава. Второе – быть яркой личностью. Они мечтают об этом. А как этого достичь? Вот нет у тебя никаких задатков, нет у тебя никаких талантов. Ты не оратор, ты не писатель, ты не певица, у тебя голоса нет. Ты не была красавицей, и тебя не снимали, там, фотомодель. Ну, по крайней мере, не модельная внешность. Ну, вот нечему, ничего нету. Может быть, там бухгалтером, может быть, там швеей стал. хотя, можно быть, очень замечательной швеей, и все будут у тебя заказывать, но человек не захотела там быть такой портнихой. Ей хочется больше. Понимаете? Это когда приделывают свинье крылья и говорят, летай. Вот это из той серии. И самое главное, это корысь. Никогда не верьте, когда человек говорит, я вот хотела бы, чтобы мне открыли дар, хочу помочь людям. Никогда не верьте. Многие из них мне писали, а можно открыть дар у меня? Я говорю, а зачем тебе это надо? Вот ради интереса, еще ничего не объясняю. А зачем тебе это надо? Вот у меня там долги, кредиты, я бы хотел заработать. Я говорю, то есть ты выбрала хороший способ заработка. У тебя нет, вот представьте на секунду, кто они есть. У тебя нет ни знаний, ни разрешений. Ты не работала с людьми. Ты ничего не знаешь. И ты берешь у этих людей деньги, обещая им помощь. Какой совестью надо обладать, чтобы не переживая, не боясь, брать деньги, не волнуясь о том, что ну, я же не знаю, не умею. А как мне вообще? Я не умею. Одна такая была, которая в Москве делала якобы приворот очень сильный, бабушка от бабушки. Я э, из другого профиля одно время, в одноклассниках, были, были такие, знаете, желания. А сейчас вообще плю, плю, плюнула за... Я из другого профиля, из другой фотографии написала ей, э, что хотела бы заказать приворот. Она у меня, значит, мне назначила плату, такую солидную, 200 тысяч. еще пять 6 лет назад, наверное, по-моему. Если не ошибаюсь, да, где-то так. Я говорю, хорошо, я подумаю. И я говорю, я готова, вечером переведу, но он должен прийти ко мне в течение недели. Сможете? Я сказала, что я там человек известный, все такое. Она, видимо, испугалась, что, ну, мало ли, пошлет меня, а я вот это не стерплю. Она мне пишет, Инга, здравствуйте, скажите, пожалуйста. Вот моя сестра хочет заказать приворот. Вы можете заказать, и сколько этот стоит? Она отправляет ту фотографию, с которой я с одноклассников к ней. То есть она хоть через меня, вот, думает, я это. Через меня хочет этот приворот сделать и деньги себе взять. Вы представляете, кто они? Они идут из-за корыстных целей. Просто заработать деньги. Никому они помогать не хотят, не мечтают, им вообще плевать получится, их это не интересует. Это для них абсолютно невесомая вещь. Они приходят, чтобы заработать. И силы демонические ненавидят людей, которые приходят в магию заработать. Они... Просто гонятся за настоящей ведьмой. Та сопротивляется всю жизнь, не хочет, они не пускают, они все равно держат в тисках, возвращают обратно, учат, помогают, защищают, дают достаток. Вот все, понимаете, уговаривают. Вот как мужчины уговаривают женщину. Вот я тебе все дам, только будь моей, пожалуйста, никуда не уходи. Вот тебе и деньги, и шубы, бриллианты, и благодарность. Я буду тебе кланяться, только будь моей. Они предпочитают сильные души. Сильных людей, знающих людей, людей, у которых в роду это есть. Они их приводят, учат, учат, помогают и поднимают до определенных вершин. А если женщина сама идет к богатому человеку и говорит, «Я готова на все, я буду тебе, я не знаю, попу мыть, вытирать, я буду как служанка, я вот на полу буду спать, только, только пожалуйста, прими меня, только дай мне денег, только не гони». Что вызывает такая женщина? Отвращение. Либо ее сразу вышвырнуть через балкон, либо скажут, хорошо, приди, вот он поиграет с ней. Хорошо, давай мне вот ноги целуй, я тебе денег дам. Давай мне вот это сделай, я тебе... сначала по чуть-чуть даст, чтобы приучить, а потом очень-очень жестоко, очень страшно выкинет, унизив, да, может, и обобрав последнее, и скажет: Ты что думаешь, я дурак, что ли? Мне не нужна любовь за деньги. Пошла вон отсюда. Я сам должен добиваться женщины, а не женщина должна ползать на окорочках передо мной. То же самое силы, поймите. Они прекрасно понимают, ты можешь обмануть кого угодно, всех, вот я, у меня это было, я просто не говорила, я просто... Ведьма к ведьме может прийти за советом, если та, которая она пришла за советом, скажем так, более опытная, сильная, может прийти за советом. Но... Видим, это заложено. Понимаете, знания – это не только книги. Книги и прочие, они больше ставят в правильное русло твои знания. Но знания тебе приходит из вот этих сфер, из этих пластов информационных, которые остаются тысячелетием после каждого человека. Ванга, помните, что говорила? «Я вижу больше, чем вы» хотя я и не зрячая, я вижу, кто здесь жил, я вижу этих людей, я слышу их. У меня более интересный мир, она говорила, это правда. Есть средние обладатели силы, есть более такие, высшие обладатели силы, но эти люди с юных лет... Этим занимаются, постепенно усиливаются, набираются опыта, знания, силы и становятся зрелыми мастерами. Никто никогда, ни у кого не может открыть никакой дар. Это для того, чтобы привязать к себе, понравиться. Вот когда вы идете к таким, они говорят, ой, милая моя, ты такая хорошая, добрая, все тебя завидуют, понимаете? Кто-то может сказать, да ну чушь собачья, как-то пальцем в небо, одни и те же вещи. О чем вообще мы разговариваем? А кто-то... Скажут, ой, как она права, вот я такая. Никто никогда не скажет, я конченая мразь, я злобная тварь. Нет, все говорят, да я добрая, хорошая, всем не завидую, все такое. В основном ни один человек, значит, про себя такой не скажет. По крайней мере, открыто, правда ведь? И самое интересное, знаете, в чем, Что когда люди говорят, как они не боятся? Вот в начале вашей работы у них получались, а потом они все равно сделали так, как нельзя было, как вы учили, они сделали наоборот. Это не страх, друзья мои, это жадность. Это человеческая жадность, алчность, заработать. Авось пронесет. Да плевать, что будет. Главное деньги, деньги заработают, денежки. Ведьме приходят деньги. Не потому что она день и ночь сидит и говорит, блин, деньги как бы, вот мне взять вот это сделать надо, это, а чтобы деньги были, вот столько денег заработают. Вообще не думает об этом абсолютно. Ни один профессиональный человек, когда что-то делает, не думает о деньгах. Он знает, что ему за это заплатят. Ну, например, вот привозят машину, да, ставят в автосервис. Человек смотрит, не говорит, ой, я сейчас сделаю, мне такие деньги, деньжища такие придут. Нет, он думает, надо мне сделать хорошо, чтобы люди были довольны, и вот хозяин этой, этого автосервиса был доволен. Вообще, чтобы я был хороший мастер. Но он так не сидит и думает, а подсознательно он именно к этому идет. Он взял, сделал замечательно. Этот мужик пришел, о, как хорошо, так быстро. И вообще даже не видно этих царапин. Вот спасибо, брат. На тебе там сколько я должен за работу, а это сверху тебе, вот сверхурочно, за то, что ты такой замечательный мастер. Вот! Ты делай свое дело, а деньги сами придут. Ни один профессионал без денег не останется. А когда человек приходит с мыслью, так, что там делает Хосроева? Там какие-то ритуалы. Давай сейчас по списку. Я тоже сейчас я придумаю еще красивее. Вот там сказано: там сжигаю, открываю силой огня. Я сейчас как начну. Огонь прекрасный, красный, да лучше всех. Самый ярый, самый, самый лучезарный огонь. Я еще красивее придумаю. Сейчас у меня вообще как попрет. Нет, друзья мои, тебе не дано, тебе не разрешено дать кому-либо или придумывать что-либо, поэтому твое не сработает. Я вам э, сейчас да, довершу один рассказ и последний вот расскажу вам, и вы поймете, что это такое. Так вот, наша Гюльнас начала заниматься порчами такое, и все такое, у нее одно время хорошо получалось. И она сама поверила это. И она сказала даже этой знакомой, мол, ой, Хосроева, знаете, почему удерживать людей не дает? Вот боится конкуренции, боится, что мы лучше нее будем и больше зарабатывать. Вот ей невыгодно. Она поэтому говорит, что сила, мол, должна родиться с нами. Чушь собачьей сил, дар открывают. Спасибо этой женщине, открыла вам не дар. Так вот, напоминает это про алкашей, да? Почему не пьешь, Вася? Да вот врач запретил, а что договариваться не мог, а как это? Да вот мне тоже сказал, не пей, сунул ему в карман тысячи рублей, говорит, иди пей сколько хочешь. То же самое, знаете, как будто мне, мне это надо, а не вам. И проходит некоторое время, я узнаю, что ее двое детей сгорели в машине. Они подъехали к заправке. Она вышла что-то покупать, муж пошел, естественно, платить. И в какой-то момент машина вспыхнула, и изнутри закрылись двери. Дети не смогли выйти. Вот они кричали. И она видела, как ее дети там горят, и она не могла им ничем помочь. После этого она ходила как сумасшедшая, не в себе. Несколько раз лежала в психушке. Муж разорился. Потом муж ушел от нее к любовнице. И что-то там в этой психушке случилось некоторые говорят что муж от нее избавился некоторые говорят она покончила с собой некоторые говорят что она умерла от этих стрессов ее нету сейчас живых она очень благополучно хорошо поработала где-то года три я не пугаю вас я объясняю не любят демоны когда человек суется туда куда ему не место а теперь в конце расскажу вам, Историю, типичную историю, которая произошло в XVIII веке. Историю о неблагодарности людей, об ученичестве, как вы хотите. да, Немножко отличается от той темы, о которой я говорю. «Не нужно меня ненавидеть. Вы можете делать что угодно, и как угодно, и где угодно. Для этого не обязательно обливать меня дерьмом. Вы можете идти колдовать, я не знаю, магич, делать что хотите». Не обливайте дерьмом человека, который вас вытащил с того света и которым вы благодарили до этого. Не нужно это делать. Вы хотите колдовать, да и, пожалуйста, идите, играйте с демонами в прятки. Мне без разницы, я не собираюсь за вами ходить, следить. Вы что думаете, что я буду... Вот почему-то... Мне вообще плевать. Я знаю, что у вас ничего не получится. Я знаю, что у вас ничего хорошего не получится. Я знаю, как они вам по морде дадут. Я просто это знаю, видела много раз, поэтому я спокойна. Я говорю, для вас, вы, вы так, такое одолжение, якобы, знаете, как будто это для меня. Нет, так вот, был один знаменитый чародей по разным, по разным источникам, Рудольфа Эглер. Почему-то так его называли. Он был немецкого происхождения, но жил в Италии. И он был очень сильный человек. И он подобрал маленького мальчика, цыгана, который побирался, родители умерли. Он его подобрал. И ночью ему приходит сон, что у этого мальчика в роду были колдуны. Ты можешь его обучить. Но никогда не показывай, где твои книги, где твои драгоценности, иначе потом пожалеешь. Но он начал обучать его, этого мальчика. Поскольку он был очень знаменитый чародей, к нему ходили, он показывал, как нужно помогать, он показывал, как нужно делать любовные там, зелья варить. И это был его помощник, его ученик, он всем представлял, что после него он будет продолжителем. Так уж получилось, что он заболел как-то, ну, видимо, переутомился после этих работ и лежал некоторое время, лечился и передал все полномочия ему. И дал ему ключи, показал ему, где книги, он сказал, что если вдруг со мной что случится, вот книги, вот все мои там украшения, там магические атрибуты, вот знай, где они находятся. И пока он спал, этот мальчик зашел, все посмотрел, и в один прекрасный момент он все это собрал и убежал. Когда учитель проснулся, понял, что произошло, у него от стресса, от обиды остановилось сердце. Вот он не послушал силы, и так получилось, как получилось, как его предупреждали. Этот мальчик уехал в Англию. Долгое время был известный мастер, чародей. Почти 15 лет он очень успешно практиковал, к нему приходили, его пророчества сбывались. И в какой-то момент пошел обратный ход. Все, что он говорил. Перестал сбываться, его работы больше людям не помогали. И он обнищал. Он умер на улице с протянутой рукой, прося милостыни. О чем это говорит? Вот, наверное, на примере этого мальчика вот так и выглядят неблагодарные люди они приходят, ты открываешь им душу, показываешь все, все свои драгоценности и знания. И это реальная история. Даешь им ключи с этого всего, возьми, пользуйся. Он берет и убегает и говорит: да я сам умею, сделаю я, я это сделаю. И силы начинает с ним играть, определенное время начинает помогать, а потом все отбирают. И он оказывается на перепутье просто, на произвол судьбы выкинутый. И так случается с каждым человеком. Хотите быть ведьмами? Если вы думаете, что это очень прекрасная жизнь и замечательная роль, ради всех богов будьте ими. Но для этого не обязательно обливайте дерьмом человека, который вам когда-то помог, правда? Ведь вы же тоже собираетесь кому-либо помочь? Теперь представьте, если бы с вами так поступили или поступят. Вот вы кому-нибудь поможете, новоиспеченные ведьмы, а человек пойдет и будет лить на вас дерьмо. Вам это будет приятно? Нет. Так почему вы делаете то, чего не хотели бы, чтобы сделали с вами когда-либо? И ведь это из вас э, с ваших слов, ведь это с ваших слов, что я вам помогла лично или мои работы. Это же ваши были слова. Да. Наступает безумие. Я хочу вам сказать, что все те, кто тайком желал э, лезть в магию, но боялся в этом признаться, говорить, друзья мои, у них наступает безумие. Они как одержимые. Они как сумасшедшие, у них начинается как конкурс. Знаете, кто больше обольёт, кто больше грязи вылит. Вы понимаете, что вы со стороны выглядите очень скверно. Если вам кажется, что вы этим мне что-либо делаете, вы очень сильно ошибаетесь. Вы себе делаете, вы в глазах людей опускаетесь очень-очень низко. Благородный человек молча уходит оттуда, где ему не нравится. Но вы сидите, получаете дальше мои знания, дальше смотреть. Я уверена более чем, потому что у вас своего ничего нет. Чтобы что-нибудь создать или выдумать, придумать, как вы говорите, у вас должна быть почва, а это почва я, мои знания. Сидеть у меня на канале, узнавать, пользоваться моими трудами и говорить мне гадости, кто вы, вот тот самый мальчик который пользовался всеми благами мастера, а потом решил сделать ему подлость, думая, что это ему обойдется просто с рук. Вот я же все взял уже и сокровища, и атрибуты, и артефакты, и знания, и книги. Все, я могу сам делать что угодно. Вы увидели это? Живая энергия, когда проходит, камера реагирует просто. Вот эти вот шумки. Так вот, дорогие друзья. Я об этом снимала много раз. Я об этом говорила много раз. Я говорила, что отличает ведьм от проходимок. И если после всего сказанного вам все равно хочется влезть в магию, лезьте на здоровье. Не зная глубину, вы лезете в трясину. Лезьте. Мне вас не жаль. Я не собираюсь вас отговаривать. Это раньше я нервничала, пыталась объяснить людям. Потом, поняв... Э Какие гнилые души могут быть у людей? Я поняла. Их туда тянут для наказания. Вот им силы дали шанс жить нормальной жизнью. Они этой жизни недостойны. И силы говорят, иди туда, иди в Тресину, Иди туда, где ты должна быть. Пусть вам открывают дар, ясновидение, не знаю, еще что-нибудь. А итог у вас будет очень плачевный. И поверьте мне, вы придете еще ко мне, прося о помощи. Такое было не раз. Но мои двери перед вами закрыты. Знаете, это раз и навсегда. Закрыты. Я не люблю мразей. Не люблю. Я могу простить и врага, и помочь. Но человек которого я поставила на ноги и дала второй шанс жить, и когда этот человек вместо благодарности считает своим долгом очернять меня, этот человек не достоин ни жизни, ни радости, ни счастья, ни денег, ни благополучия, ни удачи, ничего. У вас был шанс, вы этот шанс упустили. Идите в ту трясину, которую вы выбрали. Если я говорю, что это должно быть дано человеку, не потому, что я такая жадная, и я не хочу, чтобы кто-нибудь еще был. Если бы я так хотела, я бы не давала столько работ для практиков. Нет, не из-за этого. А потому что мне жаль людей, и я знаю, что такое настоящая жизнь ведьмы. Я понимаю, что если меня сюда звали, просто притащили буквально насильно, можно сказать, но в любом случае у меня есть и защита, и все то, что нужно для жизни, для, для того, чтобы подняться, и они мне говорят и подсказывают и помогают и ведут, у вас этого не будет. Вам дадут этот груз ведьмы и более ничего. Еще раз говорю, сказал, что я солдат. Вот тебе солдатский камуфляж, вот тебе каска, вот тебе то, что надо. Давай вперед, иди. А ты говоришь, ой, блин, а я просто сказала, так то я не умею ничего. А никого не волнуй. Ты же сказала уже, там бой идет, никто не будет сейчас разбираться. Давай, иди воюй. То же самое здесь. Или вы думаете, что я просто назовусь ведьмой? Ну не обязательно, чтобы я вот там проходила все эти испытания ведьмы. Я Просто скажу ведьма, ну и все. Вот, как бы, для людей скажу, а сама-то знаю, что я ничего не собираюсь. Это ты так решила. Точнее, ты не спрашиваешь, что они думают по этому поводу. Вот как мужчинам не нравятся доступные женщины, которые виснут на них, так и силам не нравятся доступные люди, которые готовы на коленях ползти, чтобы ради выгоды, ради карыстных целей, их назвали ведьмами. Я не выдаю дипломы ведьм. Не надо ждать моего одобрения. Не надо меня ненавидеть за то, что я не собираюсь никого ведьмами признавать. Даже те практики, которых я знаю, они практикуют, они живут в разных странах. Эти люди никогда в жизни у меня на канале себя не назвали ведьмами, практиками. Я сказала, здесь одна ведьма, это я. На моем канале только я. Потому что на моем канале я могу нести ответственность за свои поступки, за свои слова, за свои заговоры, за свои работы. Только я. Я не имею права кого-либо представлять, а потом завтра за них отвечать. Может, они замечательные мастера, но я же не знаю людей взаимоотношений, что там не понравится, чего. Даже в этом случае я ничего не говорю. И к этому относятся нормальные люди, настоящие мастера с пониманием. Потому что на их каналах, потому что в их мире, потому что э, в их деятельности тоже, кроме них, никого нет. Это их мир. Я туда тоже не лезу со своим уставом, советами и чем-то прочим, потому что это было бы очень некорректно, невоспитанно и низко. Если человек уверен, в себе, в том, что у него дар какой-то открыли. Этому человеку не нужно подтверждение. Этот человек не, не, не считает нужным обливать кого-то дерьмом, кто это не признал. Ему без разницы. А если вам нужно подтверждение, значит, вы сами не верите в то, что говорите. Но для чего вы туда лезете, я вам уже сказала. Так что, дорогие, новоиспеченные ведьмы, тысячи раз было снято, сказано, по полкам разложено, что да как, если и после этого вы ни черта не поняли. Значит, вы настолько глупые личности, что, знаете, не жалко, что вы идете на корм. Злым силам тоже чем-то надо питаться. Вы сами это выбрали, никто вас не просил. Никого я не обучала ведовству, никого я не толкала что-то делать, никому я не говорила открыть какой-то дар и прочее, прочее. И когда я встану перед богами, в высшем суде когда-нибудь, у меня совесть будет чиста. Я не сгубила ни одну душу, убеждая их в том, что я в них открою какие-то дары, и они будут колдовать. Ни одну душу я не загубила, понимаете, приводя их туда, где их не звали. Вот в этом моя совесть чиста. Лучше пусть... Я буду э, любима богами, чем такими дешевыми людьми, которые готовы за пять минут забыть все на свете ради бредовой идеи мечты быть ведьмой, забыть все хорошее, забыть все доброе, что для них было сделано, все эти лекции, все эти объяснения, все эти прояснения, все эти открытые занавеси. Для вас, чтобы вы поняли, знали, как правильно жить, как, как переделать свой мозг, как, как идти правильно в, в жизни и не спотыкаться, и не натыкаться на всякие там проблемы, трудности. Если вы все это забыли ради этой дешевой просто игры в ведьму, то туда вам и дорога. Идите в эту трясину, реально. Плевала я на вас. Если я предупреждаю из добрых побуждений по-человечески вы вот такой гнилью отвечаете за такую заботу к вам. Я чихала на вас. Идите, потоните в этой трясине. Они вам покажут, Кузькину мать, поверьте мне. Я знал таких колдушек. Многих из них уже нет в живых, потому что они сами влезли туда, куда не надо. А в остальном, я еще раз повторяюсь, совесть моя перед богами чиста. Я ни одну душу не загубила, убеждая их в том, что я могу их научить колдовству. Потому что... Вот это вот учить колдовству тех, кто далек от этого это губить души. Вот это и есть загубить души и отдать на корм злым силам. То, что все время орете и говорите, вот это как раз и есть. Дать эту вот иллюзию, мечту. Ты будешь ведьмой, ты будешь на жадности давить. Зачем тебе идти на завод работать? Вон ты у тебя такие вот откроешь себе салоны, будут люди. Покажите мне хоть одного человека, в котором какой-то дар открыли, который какие-то школы магии какие-то заканчивали, миллионы заплатили, и что у них что-то открылось, и они что-то сделали, и их мир узнал. Покажите хоть одного такого экземпляра, хочу посмотреть. Нету их. Потому что они сами со временем понимают, что ни хрена у них не получается, это надо бросать. А некоторые вообще с ума сходят и... И дети болеют, и мужья, и все такое. Вы даже не представляете, какой это ад. Куда вы себя суете. Все. Идите, делайте, что хотите, будьте хоть ведьмами, хоть колдунами, магами, чародеями. Э -э главное, вы людьми не стали и не являлись. Вот что главное. Знаете, можно быть ведьмой, можно не быть ведьмой, но человеком надо быть, как Маяковский сказал, да? я уже не помню, каким-то там можешь и не быть, но человеком быть... А, гражданином может и не быть, или человеком быть обязан, что-то в этом роде. А Достоевский сказал, судьба не каждому дала возможность быть великим, но каждому дала возможность не быть ничтожеством. Я боюсь, что... Он немножко был неправ. Наверное, все-таки судьба не каждому дала возможность не быть ничтожеством, Увы. Всем удачи, всех благ. И новоиспеченным колдушкам тоже. Всех благ. Сколько же вас таких полиглота пришли и ушли. Я надеюсь, те, кому это направлено, они себя узнают. Вообще без разницы. Не жаль таких людей. Человеческое удобрение вы, потому что достойный человек так никогда себя не поведет. Никогда. Особенно зрелый человек. Я бы поняла в 15 лет, когда можно там что-то такое. А в таком возрасте ради этой бредовой мечты колдовать. Забудьте все хорошее и доброе. Да идите, колдуйте, зачем хавкать на меня? Почему я должна вам дипломы выдавать? Почему я должна признавать кого-то ведьмой? Я понять не могу. Идите, если вы верите в себя, если вы уверены, что вам это дано. Зачем меня обливать говном? Я не могу понять. Идите колдуйте, пожалуйста. Вы верите в это? Вы уверены? Пожалуйста, вперед из песни. Зачем? А потому что вы прекрасно знаете, что все это чушь собачья. Вы сами это знаете, и от этого вы беситесь понимая, что вы врете и себе, и людям, и миру. А миру врать невозможно. Знаете, духом не соврешь. Они все видят насквозь. Кто вы, откуда вы пришли, зачем вы пришли, какие у вас намерения и прочее. Все. Идите в это болото, которое засосало много таких, как вы. Всем остальным удачи!